Сибирские ученые, врачи, выяснили, что лучшим слабительным является малина. Особенно если в ней сидит медведь. То есть страх лучше слабительный, и сегодня этим страхом заразили. Я так думаю, это мне кажется, что это уже эпоге. На улицу нельзя выйти. Все, запретили выходить на улицу, сидит дома, бойся тихонько. Как будто врачи в основном врачи, не знают, что страх является самым большим притяжителем всех проблем, которые, собственно, есть. Потому что вы, наверное, знаете про эффект плацебо, да? Он действует, если человек верит в то, что он выздоровеет. Иногда он выздоравливает просто потому, что он верит. Так вот, в обратную сторону этот эффект действует точно так же. Если человек верит в то, что он заболеет, то он притягивает. Он обязательно окажется в том месте и в то время, где он может заразиться. И это знает любой психолог или психотерапевт или психиатр. Собственно говоря, врачи об этом все знают. Так какой смысл нагнетать такой э, страх? Я, честно говоря, не сильно понимаю, но им виднее, они ученые. Я должен был бы вообще, конечно, радоваться, потому что сегодня люди, которым я когда-то в свое время рассказывал про то, что иммунную систему нужно восстанавливать, а не ждать, не пришпаривать ее, как коня, и это делать регулярно и постоянно, а сегодня эти люди кинулись, Говорят, где та продукция, о которой, о которой ты рассказывал. И разобрали практически все. У меня, конечно, немножко еще осталось. Моя <смех> трохина для Сэба. Но э, беда в том, что сейчас запретили эти поставки. Сейчас ждем новых партий продукции, которая поможет нам как-то с этим справиться. Потому что для иммунной системы нужна всего, нам всего э, вода, нужны антиоксиданты для защиты. Нужны антисептики, безусловно. Сегодня антисептики просто на расхват. Так вот, я к чему-то говорю. В свое время в Гамбурге, когда мы только привезли продукцию Авроры, она была, естественно, дешевле намного, чем продукция в реформхаусах или в биомагазинах, потому что это все-таки из России, и это все-таки по цене более адекватное. Но она была в разы лучше по качеству. Сегодня те люди, которые думали брать, не брать, там... Иммунная система, надо восстанавливать, не надо восстанавливать. Сегодня они где-где, давай, и берут в три раза дороже. В три раза дороже, чем у нас было. И э, по качеству, естественно, потому что это все-таки магазинная ширпотреба, там качество всегда ниже, и они берут там. И я сам вынужден им советовать, потому что у меня той продукции, которая необходима для восстановления иммунной системы, просто не хватает, нету. Я. Ну, В Гамбурге, вот я не могу им туда послать, я наоборот оттуда заказываю. Вот сейчас ко мне придет новая партия и, наверное, это последняя, потому что дальше поставки с России в Германию запретили, а мы заказываем с Германии. Вот. Я хочу в двух словах сказать, что в данный момент я бы посчитал нужным сказать, что нужно сделать для того, чтобы, ну, как бы не, не с ума в обстановки, потому что люди реально сходят с ума. Пишут везде, куда из всех дыр лезут предупредители. Знаете, как они действуют? Паникеры. Первый признак паникера не надо панику создавать. Они начинают именно с этих слов. Почему-то. И дальше идет там заразились, там заразились, там заразились. Но надо, надо не создавать панику. Так вот, чтобы не создавать панику, надо не общаться с паникерами. Это самый первый шаг, который бы я посоветовал сделать. Есть очень много людей, которые понимают, что, собственно, ничего не произошло, это первое. И второе, если мы боимся, создаем э, такую атмосферу, как вот сейчас сидим дома и никто к нам не приходит, к нам вообще вирус не может никак попасть. А если кто-то приходит, ну вот коллоидным серебром руки сполоснул, потому что сегодня, опять же, говорят, спиртом. Детям спирт не дашь. Более того, внутрь его нельзя всем. А это можно и внутрь, и прочиститься, и помыться. И коллоид, коллоидное серебро лучше всего убивает вирусы. Лучше даже, чем спирт. Вот, Значит, первое, это убрать из общения, из групп, повыгонять или запретить им сидеть панику паникерам. Самое первое, потому что страх большинство людей, три четверти людей на земле, это вам психологи тоже могут сказать, они зависимы от той информации, которую получают извне. А одна четверть людей на земле – это те люди, которые получают информацию изнутри, которые пользуются своими знаниями, своей информацией, интуицией. Это люди светлые, которые дарят надежду другим людям. Вот к таким людям и надо тянуться, и с такими людьми общаться, и объединяться этим людям. Потому что в конце концов все равно свет победит. И все равно э, этот пройдет, этот момент. На этот момент убрать страх, который попадает нам из телевизора, из радиовещания и вообще, откуда он не попадает, надо его туда убирать. Первое, с головой, очистить ее, очистить. Второе, очистить тело. То есть, на, начинать надо делать с детоксикации и начинать иммунную систему подкармливать. Потому что, повторяю, сегодня уже пришло огромное количество людей, именно в этот момент, наверное, это даже плюс, потому что болезнь, болезнь, это не кара небесная, болезнь, она нам нужна не для того, чтобы... Спросить себя, за что это у нас? А зачем это нам? Бог лечит знаниями. Бог лезнет. Следовательно, нам нужны эти знания. Они нам нужны были для того, чтобы понять что-то. Вот я понял, и люди, которые сегодня слышали, слушали или слышат то, что я говорил уже много-много лет, поняли, что иммунная система – это единственная, наш защитник от вирусов. Единственный, повторяю, ни антисептики, ни руки мыть, ни в сопли брызгать там какими-то средствами а иммунную систему поднимать и защищать собственно говоря вот первое от страха избавиться второе начинать поднимать иммунную систему брать что нужно ну вот здесь вот на сайте вы можете найти многие продукты сегодня еще есть и сегодня ими можно пользоваться если нет значит подсказываю в биомагазинах они сегодня на расхват, опять же, там тоже все разбирают. Можно там найти прополюкс, то, что возникает, поднимает иммунную систему. И анурин, вот это вот активизация иммунной системы, обязательно, если вы хотите поднять иммунную систему, вам понадобится омега-6, омега-3, обязательно это нужно будет, потому что из нее, из жирных кислот ненасыщенных, наша клетка, оболочка нашей клетки состоит. Естественно, обмен веществ нарушается, если это проседает недостаточно жирных кислот, и нарушение обмен веществ ведет к болезням 99% болезни, это нарушение обмена веществ. Вот. Что еще? Хитозан-краб. Это то, что понадобятся аминокислоты. И еще одно средство, которое я бы посоветовал вам где-то искать постоянно. И постоянно это находить. У нас это симбион, это бактерий, Это то, что налаживает желудочно-кишечный тракт, флору. Нашу флору желудочно-кишечного тракта. А от нее зависит... Будут развиваться там другие наши друзья, скажем, грибки. Грибки развиваются там, где бактериальная флора нарушена. А мы ее нарешаем канцерогенами, консервантами, заменителями еды. То, что мы привыкли есть. Поэтому, как только мы начинаем консерванты есть, это все у нас нарушается. И это надо обязательно восстанавливать. Самое большее мы нарушаем даже не консервантами, самое больше, антибиотиками мы нарушаем нашу бактериальную флору. И если мы после этого не восстанавливаем, иммунная система просаживается. Как ни крути. Потому что она отвечает за нормализацию переваривания пищи нашей и за то, чтобы питательные вещества попадали к нам в кровь. Для того, чтобы попадали к нам в кровь, кровь должна быть чистая. Это Sea вот Energy, это экстракт пихты. Это самый лучший продукт для очистки крови и печени. Си – это силициум, кто не знает, активный кремнезиум. Это основа нашего внеклеточного матрикса. Это то, почему к нам, по, те пути, по которым к нам попадают все питательные вещества в наш организм. Не хватает силициума, внеклеточный матрикс проседает. Активные вещества, витаминно-минеральные комплексы кушаем, объедаемся ними. Они не могут попасть нам в клетку, потому что не хватает вот этого. Поэтому это в первую очередь. Ну и, конечно, самое главное – это вода. Потому что при помощи воды, я имею в виду не ту воду, которую мы из-под крана пьем или которую покупаем в магазине, а вода щелочная, вода живая, мягкая. То, что вот мы давным-давно уже выбрали для себя, 8 лет я пью коралловую воду, она как раз соответствует всем необходимым качествам. Вода является основой всего того, что мы едим, чтобы она к нам попала в клетку и к нам попала в организм. Поэтому иммунную систему. Как восстановить? Вы знаете, кто не знает, вот здесь вот видео есть, что нужно. Это называется «Концепция здоровья». Это то, что я рассказываю уже очень много-много лет. Прослушайте, но ну, 18 минут это видео, и поймете, что необходимо надо делать. И еще один ролик, я тоже здесь, тоже прикреплю его. Это «Как составлять программы из той продукции, которая на этом сайте вы сможете найти». Поскольку сегодня это стало актуальным, то вот сегодня, с сегодняшнего дня, и можно начинать этим пользоваться. Иммунную систему рано или поздно все равно придется восстанавливать. Но если мы ее сейчас начнем восстанавливать, то у нас есть больше шансов не бояться вируса, и от страха нас избавят именно наши знания, наши умения, наш, наш заряд, нашей энергии. А это все. То, что я показал, это придает нам уверенности и энергии. Чего я вам искренне желаю. Радуйтесь тому, что живы и все будет хорошо. А то, что случается в телевизоре и в средствах массовой информации, постарайтесь сегодня игнорировать. Страх самый главный наш противник в этой ситуации. А радостные люди, они есть везде. Связывайтесь, Связывайтесь с ними и получайте удовольствие от общения.